Хочу выразить благодарность бригаде, которая делала у нас отмостку и мощение. Все было сделано вовремя. Бригада приехала вовремя, качественно. И ставила самые приятные впечатления. Приношу большую благодарность. Таганский Восточный.